У него хорошо вещь у Да что ты вечно жу. Он, он жает свои мягкие зубы. <laughs> Они так и вкусные. А что у тебя шрам на губи? Расскажи, как ты его получил. <laughs> Я из дроплика придаю. <laughs> Ха-ха! А ты по мне здесь не можешь, кажется, попасть! А, потому что ты за решеткой. <laughs> да, ну, пошел нахрен! у мне еще никогда не было так страшно а это... ну, ты... ну пацаны слушай что ничего не получается да? он провалился. пойдешь ау попал я просто уплываю мы можем быстро загрузить, они не ради его не а типа они, они, Степа, они меня уже не видят я просто уплываю в заказ. Гера, ты главное плыви на любой ближайшего я даже не понимаю, куда я плыву просто плыви какой-то остров там. я ничего не вижу, никаких островов, вообще ничего ты зато вас вижу, привет ты на нас не смотри, потому что желание не да, я уже понял под музыку как-то я как быстрее не поднимаюсь я на помогае давай. А ты вообще смотришь? А, кстати, придумал, как куда забраться. Первый пошел. надо в самый-самый враг, чтобы не перелететь. Давай. Готов? Да. Я прям на самую верхушку закинула. Поэтому опустите по А почему у меня Саня скелет? А почему вы все у Потому что Саня худенький Ха-ха, за бред, Саня? Ч с тобой? я он тут. Почему Саня скелет? Сань, тебе нормально? Ну, вообще даже висит. Ребята, мы тут стоим, даже. Тут как бы костян твои Тупо по костям танцует. Нам сюда. А он типа пачки делает А что он тебе делает? Гера! Блядь, надо дай мое мясо. Он кто мясо украл? Он мясо спит. Смотри, кушает а стоит. Кушает, а кушает, смотри. Гер, забери банан. Гер, можно вылезти? Можем. посмотри в нашу сторону. эй эй вы пришли тебя убить. Я в бутылке, я в бутылке. Да, я в бутылке. Ну, я плываю, плываю. Ну, благодарю, Сур. Я, кстати, дебилы. Нормально, проедем. Я проч, Я хочу я прош... Либо это дверь Я сейчас самым на... Настоящим образом обосрался Понял. Я... Реально, я думаю, чё это, это чё, типа, знаешь, когда я так мотаю, иногда осталось, типа, силуэт ГГ Я подумал, это ее силуэт Абзон, я думал, какой-то он уж больно вытянутый, это оказалось. не да. Тут есть вид от первого лица, реально, что ли. Ну, честно говоря, теперь мне реально страшно. Типа, от первого составляющего, что ли? Да я когда увидел, то что она от этого... Сосиска. ...болень гоняется. Дверь сосиска. Можно так это называть? О, могу сохранить прогресс, а она где-то там, вот она. Йо, йо, йо. Это типа? А. Что это было? Что будет, если здесь стану, она типа придет? А, ну там будет реально. Где это что-то время было? О, она бежит! Слушай, have no time for this <laughs> <laughs> Пошел в жопу Я в свету а, Она еще и заскрипела и типа ко мне кто-то должен прибежать или чё? Лё, ч? Л, ч Чучумбра, где ты? Чучумбра. Я ч? Меня шляпнул кто-то или ч? Спотыкнулся. Че? Оо! Я не могу. Реально здесь. Как стриснуть от неодносраной парковки? Пошла в жопу! Заскрипел! Нет, она машина, короче, открылась, сейчас будет 12. Сейчас тут на машине ехать наш. Да, а кто это у вас помилки? Чего? А кто это тут плавает? Тупо паникует? Не знаю Лучше не все так А? Все лучше. Ты пришла в жопу Ей по боку Ч? Пока, пока, пока, пока, пока, пока Мама не бей Ой, я, я споткнулся, и она отстала. Тупо лежачих не бьют. Давай, бери эту кругу. А у меня нет времени на это. А это. Ну все, меня тут точно никто не даст. А я могу допрыгнуть оттуда, как ты думаешь? я споткнулся прикинь у нее так ноги подкатятся в волокбате такая да да да О! О! понимаю или нет? Блять Блять! Нюхай! Не А че она за мной бежит меня даже не предупредили Это игра с... пошло? Эта игра с каждым разом все сильнее и сильнее удивляет Ладно. А, нет. Или да, нет. Поднимайся на знание Ну ладно, что поделаешь?